А сейчас мы увидим европейский суперрациональный проект при замене старого покрова крыши. Дополнительно затратив еще один день и 3% финансов. Получаем новую кровлю. Мансандру 50 метров квадратных, высотой 2,6 метров. Дизайн. Проливается всего лишь одна из четырех сторон крыши. Демонтируемые листы материал этой стороны используются повторно. Оставшиеся три стороны остаются неизменными. На необходимую сторону монтируется одна лимитарная настройка. Затем вторая при необходимости. Еще раз показываем фото до применения проекта. Это фото после применения проекта. Ну а теперь пойдем посмотрим, что из этого вышло внутри проводит на Мансандровом наш кот Руслан. Когда он был молодым, Это темный, заброшенный чердак был для него, него местом для любви, где он любил петь ночные сленады. Сейчас это помещение находится в стадии первоначальной отделки. Нашел еще захламленное место на этом. Здесь предстоит еще много работы по отделке. Это большая комната. Площадь этого помещения 7 с 7 на сколько? Это конечно не янтарная комната, из-за нехватки денег их всегда не хватает. Внутренними отделочными работами я занялся на следующий год. Это ведь большой комнаты с настройкой номер один. Проанализируем возможные варианты при ремонте старой крыши и сравним эти варианты с нашим вариантом. Вариант один. Просто замена верхних условий крыши. Недостатки. Средства потрачены. Чердак остается для котов. Дизайн прошлого века. Не приобрели дополнительной площади. Соответственно, и цена вашему зданию. Вариант номер два. Полный демонтаж с монтажом новой крыши. Недостатки. Затраты в разы больше, примени с евро вариантом. Демонтировал старую крышу. А аппет... Результат. Первый этаж затоплен имущество включено. Внутренний вид настройки номер 2. Надстройка имеет 2,2 на 3,2 метра. Высота 2,7 метра. Здесь мы имеем большое окно на улицу. Лиц улицы этой настройки. Крыши делаем. Два отверстия. Для выпуска балок 1.1. Это у нас брус 100 на 50. Пускаем балку 1. Ставим стойку 2. Устанавливаем стропилы 3, которые служат продлением плоскости крыши. Монтируем конковые стропилы. Обшиваем это дело доской. Перекрываем парабарьером. Монтаж настройки номер два. При необходимости. Монтируем настройку номер два. После монтажа перекрываем новую конструкцию парабарьером. Затем проводим внутреннее усиление конструкции. Демонтируем одну из старых стропил и применяем ее для стойки номер пять. Крайние боковые стропилы под номером 0 остаются и в новой конструкции. Все остальные стропилы этой стороны отпиливаются на высоте 50 см от конька. Стойки номер 5 и 6 опираются на среднюю стену. Здесь мы, Рекс, нас уже забит на улицу, Идем. Дополнительно я приобретал брус 100 на 50 на 3 метра. 25 штук. Брус 50 на 50, 20. Доска 0,5 метров кубических. Облетаем покровный слой. Метраж его столько, сколько и было на старой крыше. В последующих видео я вам покажу куда не. И Двордик не заставил себя ждать. Для тех, кому это интересно, смотрим еще. Как вы видите, все элементарно и Thank <laughs> you.